А вот и я сам царь морской. посмотрите кто со мной. Большустья там есть одна такая, блестящая вся и цветная. Ребята подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну где же они, ну где они так долго, они же весь праздник открывают. Ну вот вот. Сажаем вас всех в нашу летнюю налетели, дождичек летний и теплый посол. Мы зонтики друзно свои все открыли. И нам не страшен гром никакой. Прятки с вами поиграем. И скорее начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Я уже иду искать. И того, кого найду, хорошенько намочу. Капельки мои женят. Поиграть с вами хотят. Летом дождик теплый идет. Все вокруг цветет. Среди кто со мной? Русалки, рыбки и ракушки. Дельфины, звездочки. И так побрекушки. Да-да, мы все на дне морском живем. Мы там играем и поем. Сокровища у нас там неземные. Русалочки все красотки огорнили. А Жемчугов не перечесть. Большущий. Посмотрите, какой жемчужину нам принесли морские обитатели! Спасибо вам огромное, Нептун и Русалочки! А также все их помощники морские! Ну что ж, мне тоже очень интересно посмотреть уже на этих куколок жемчужных. Наверное, они тоже очень красивые, как и наши русалочки! Давайте его открывать! у <сл Ó> круто! Какой он блестящий! Мне так нравится! Лол-сурприз! Поехали! Открываем! Какой же он красивый на цвет! Такой розово-фиолетовый! А смотрите, какие милашки! Такие же, как и на упаковке! И очень классные! Такие вот жемчужинки! У нас, кстати, тоже есть маленькие жемчужинки! Вот одна! Жемчужинки для жемчужинки! Ну что ж, давайте всех достанем. Розовые, черные. И поскорее посмотрим, что же здесь спряталось внутри. Открываем. Ух, тышка, это обувь! Она такого же цвета, как и сама упаковка. Они такие нежно-сиреневые. Смотрите, они с шнуровочкой и с бантиками. Очень нежные и красивые. Теперь откроем черненький. Они такие перламутровые, вообще классные. А, это опять обувь, смотрите. Только в этот раз черная, с коричневой подошвой. Вот такие босоножечки с бантиками. Следующий мы опять откроем розовый. Ой, а это у нас футболочка. Смотрите, какая она розовая. На замочке. И здесь есть вот такие черненькие вставочки. Теперь черненькая и... О, смотрите, это маечка! Вот такая она красивенькая! Здесь с розовой рюшей. Очень-очень классно, мне очень нравится. Мы уже открыли две пары обуви и две футболочки. Футболочки и маечка. И теперь поехали опять розовый шар. А, вот и шортики! А вот и наш первый комплект. А, кстати, очень классно смотрится. И последняя наша жемчужинка. Конечно же, эти шортики подходят вот к этой маечке. Вот наш комплекте Мне уже не терпится достать самих куколок. И... А -а -а! Я первая! Нет, я первая! Я первая! Я первая! старше, значит, я первая! нет нет, нет я первая! Я первая! Тише-тише, не ссорьтесь. Сейчас я вас оттуда достану. Ой, какая красота! Эта жемчужина такая огромная и такая красочная. Очень красивая. Она двухцветная, и мне уже не терпится ее растворить в воде. А у нас еще здесь один пакетик. Достаем его. Ну, конечно же, как же куколки Лол и без своих бутылочек. И достаем саму жемчужинку. Вот она, какая красивенькая. Ура! Вот и наша жемчужина! И... О, как красиво! Вот только посмотрите, вода поделилась на две части, голубая и розовая. А если она перемешается? Смотрите, вот здесь она начинает перемешиваться, и цвет становится фиолетовый. Вот точно, как вот эта же сама жемчужинка. Сделали жемчужину фиолетовой. Смотрите, розовый и голубой цвет перемешались. И цвет становится совсем другой, такой красивый. Если честно, это действие завораживает. А, смотрите, она перевернулась. И кусочка уже нету. Осталось еще совсем чуть-чуть. А ну-ка окунайся! Кусочек. А вот и сама наша ракушка! Очень красивая! Давайте ее поскорее откроем! та -дам! А здесь у нас сюрприз пакетики! Один... Два... И три! И откроем наш первый пакетик! Вот это да! Какое шикарное платье! Смотрите, очень классное! Оно, кстати, в форме рыбки. Смотрите, здесь такая вот луска. А здесь как будто хвостик или плавничок. Плавничок рыбки. А, очень классно! А здесь две ракушки. Давайте посмотрим, какой же куколки оно подходит. И. какая она классная, смотрите! Она такая загорелая и блестящая! А волосы? Волосы у нее такие нежно-нежно-голубого цвета и здесь белая прядь! Очень красивая куколка! И синие глаза! Мне прям, ну, очень нравится! Интересно, она меняет цвет? Это мы сейчас проверим! Но сперва мы откроем еще одну куколку! Вот она! Приветик! Малышка, ты у нас пополнишь ряды детского сада в старшей группе. Я думаю, там тебе с радостью примут. Ой, ну что ж, давайте проверять. О, смотрите, да, эта красотка меняет цвет. И даже очень-очень красиво! У нее волосы становятся такие же синие, как морская волна. Смотрите! Точно! Ее прическа вот с такими завитушками точно похожа на волну! Очень красиво! Прям в цвет под ее синие глаза! А еще появляется купальничек! Очень красивая куколка! И в теплой водичке она становится прежней. Все равно она мне очень нравится. И проверим, что она умеет делать. Ну, конечно же, она плюется. А теперь переходим к нашей малышке. Вау, ничего себе! Смотрите, ее соска встает ярко-малиновая. И у нее появляется вот такой вот костюмчик. А на папе ракушка, смотрите! Она такая милашная! И нету костюмчика, и сосочка нежно-розовая. А здесь ярко-малиновая. Та-дам! Та Какая красотка! Ну что ж, а давайте теперь примерим нашей куколке все ее наряды. И для начала вот эти босоножечки и вот это платьишко! И один, два, три, четыре, пять. Вторая. Вау, как тебе идет твое платье. Очень красивые. Смотрите, какой классный классные Ну прям как русалочка. Ну что ж, попробуем наряд номер два. Давайте примерим вот это. Еще обувь. Наш второй образ. Вот какая красотка в пляжном костюмчике! Вот такой купальничек у нее! Ну конечно, ведь сейчас сезон моря! И наша куколка к нему готова! Ну что ж, а теперь... Ну что ж, а теперь примеряем наряд номер три! Вот он! Шортики с молнией! И футболочка тоже с молнией! Один, два, три... И вот какая она! Смотрите, ей еще нужно приобрести водную маску, чтобы видеть под водой. И вместо этих босоножечек ласты. И тогда можно заниматься дайвингом, нырять под воду, и изучать подводный мир, рыбок, всяких ракушек. И все, все, все, все самое сказочное и интересное. Ну что ж, друзья, вам